Здравствуйте! Сегодня с вами хочу поговорить о машинке Magic Clip Cordless. Итак, вот мы видим у нас замечательная коробочка Wall Magic Clip Cordless. Как раз недавно сделали резай... редизайн упаковки. Она немножко изменилась, но в принципе осталась вполне узнаваемой. Но есть еще вот такая вот прелестная вещь. Да, я решил приколоться и купить китайскую машинку Magic Clip Cordless. Как видите, она по дизайну практически полностью повторяет, причем пытаются повторить по дизайну даже упаковку, правда более старый вариант, Счет до редизайна. Как видим, в принципе, похоже. Отличия разве что только по толщине немножко. Ну и давайте посмотрим, в чем же отличие там внутри. Ну, во-первых, обратите внимание, китайцы пишут у нас, что здесь в наборе 8 насадок. А, да... Давайте посмотрим, что внутри. Итак, эта упаковочка нам, в принципе, уже хорошо знакома. Внутри у нас премиальные насадки, 6 штук основных. И 2 штуки дополнительные. Также идет в комплекте у нас, само собой, зарядное устройство. Ну и, собственно говоря, машинка. Машиночка со всеми атрибутами. Magic Clip Cordless. Здесь у нас написано, что это у нас именно Wall машинка. Серия Five 5 звезд. Ну, хорошо. Нож. Хорошо. Знакомый нам уже распиаренный с промежуточными зубчиками специально для фейда нож этот да ну вот хорошо знакомая нам машинка так давайте посмотрим что же нам предлагают китайцы так упаковка опять же копирует валовскую даже такая же пластиковая штучка есть машинка в комплекте была защитная насадочка трусы, только не красные, а оранжевая. Они сломались еще по дороге ко мне. А, имеется, само собой, зарядное устройство и имеются у нас насадочки. Насадочки вовсе не 8 штук, как нам обещали на упаковке. Нет здесь дополнительно 4 штуки, нигде не прячется. 4 насадочки примерно такие же, как идут в комплекте, а, допустим, Кволл Super Taper. А, механизм. Защелка такая же, да, то есть, пластик, все в принципе, то же самое. А, размеры стандартные. 3, 6, 9, 12 миллиметров. Ну, или 13, точнее, здесь. 13 миллиметров. А, машиночки. Машинки по контурам повторяют друг друга. Отличий, в общем-то, нет. Единственное отличие, у китайской корпус значительно России. А здесь какой-то простой пластик, немножко под металл сделан. Здесь не металлик, а просто -таки перламутр. То есть больше блеска добавили китайцы. Выглядит посимпатичнее. А дальше. Блок питания. Блок питания отличается. А у Валовского здесь у нас съемный адаптер. Да, они делают одинаковый блок питания для всех стран мира. И меняют для них только адаптер. Вот для Европы такой для Америки с плоскими штырями, там есть для Англии, для Австралии и так далее. А здесь у нас не съемный, да, но выглядит вполне себе неплохо, при этом разъем аналогичный. Но данный блок питания не совсем подходит, поскольку у него отличается вольтаж. А если глянуть, то а здесь у нас Напряжение 4,2 вольта, 2 ампера. А здесь у нас напряжение, где же оно указано, где же, где же, где же. Вот оно, 4 вольта, 2 ампера. То есть, немножко завышено напряжение, ну, поэтому не рекомендовал бы от китайцев брать зарядку на вал. Хотя, в принципе, думаю, ничего страшного не случится. Хорошо, машиночки. Все то же самое. Звук очень похожий. Ну, кстати говоря, Волд бежит побольше шумит. Китайская вибрация значительно меньше. И звук потише, поприятнее внезапно. Почему? Не знаю почему. Возможно, стоит менее мощный мотор. Но не факт. А дальше надписи. А здесь у нас надписи, они прямо выдавлены в корпусе. Здесь они у нас... Нарисованы красочкой. А, указано, что 9 ватт. А, здесь у нас мощность нигде не указывается. Ножи. А, нож, само собой, не того качества. Более того, здесь, если у нас нож двигается очень мягко и плавно, да, то у китайца он прямо со скрипом, чуть ли не с хрустом. Конечно же, на видео это... Сложно передать, но тем не менее, уверяю у вас, ощущения совсем не те. То есть чувствуется, что обработка ножа похуже. Теперь давайте попробуем заглянуть, что же у нас внутри. Для этого нам придется разобрать машинки, разобрать корпус, посмотреть, что у нас внутри. В принципе, фирменные валовские машинки я уже разбирал, показывал вам, что же там кроется. Давайте заглянем еще раз. Итак. Немного повозившись, удалось мне все-таки вскрыть обе машинки. А внутри они, как вы видите, выглядят абсолютно идентично. А немножко отличается вот здесь вот наличием демпфера. Крышечки. Крышечки выглядят очень похоже. Но, а если посмотреть на валовскую, то она выполнена из бордового пластика. Да? А если посмотреть на китайскую, то она выполнена из белого пластика ABS, который снаружи покрашен. То есть изначально да, цвет более красивый, но со временем есть такой риск, что все это сотрется. С другой стороны, никто не мешает вам, когда все это сотрется, пойти на какую-нибудь малярную, малярную автомобильную и покрасить у маляра в любой цвет, хоть в зеленый, хоть в синий, хоть в какой еще. Здесь вы можете красить, можете не красить, но все равно у вас будет бордовый. Единственное, все эти надписи, конечно же, сотрутся, как всегда, умол. Давайте теперь посмотрим, что же у нас внутри. Внутри мы видим двигатель. Внешне это все выглядит идентично. Давайте попробуем разобрать и здесь. Так, после вскрытия мы видим весьма похожие двигатели. Давайте посмотрим на маркировку, если мы найдем такого. У китайца маркировка находится сразу. Так, что мы здесь видим? Мы здесь видим напряжение 3,7 вольт, какая-то маркировка, ампераж непонятен. Да? Если снять, перевернуть, с другой стороны никакой маркировочки у нас нет, вот как-то так все это выглядит. Если посмотреть здесь на валовке движок, с этой стороны никакой маркировки нет. Попробуем достать его. С другой стороны, у нас есть слаборазличимая маркировочка Made in China. Маркировка RS380SH3560. Ну, ни напряжение питания, ни какие-то другие характеристики не указаны. Думаю, если задаться, задастся целью, то можно пробить где-нибудь данные этого движка. Ну, мне ни о чем название не говорит. Ну и а, последнее, что хочется узнать, это как же соотносится у них по а, емкости аккумуляторы, по емкости, по технологии. То есть а, здесь и здесь заявлен литион. Чисто внешне я вижу, что да, здесь литион и здесь литион. Аккумулятор, поскольку стандартного Типа размера 18650 Это размер именно для литионных аккумуляторов а Давайте выковырим, Посмотрим, что у нас здесь есть из данных Здесь у нас из данных литионная батарея 3.6 Вольт 220 махов Это 7.92 ватт а При времени работы полтора часа заявленных 90 минут работает эта машинка на полном заряде делим примерно 8 ватт на полтора получится сколько у нас чуть больше 5 ватт да? мощность данного мотора и давайте попробуем разглядеть маркировку на этом аккумуляторе извлекаем его аккуратненько Так, вот она маркировочка. А, маркировка, в общем-то, соответствует. 3,7 вольт, 220 махов. То есть, все то же самое. А, время работы заявлено точно так же полтора часа у этой машинки. То есть, мощность тоже у нас соответствует. Будет тоже около 50 небольшим ватт мощности этого двигателя. То есть, по мощности двигатели одинаковые. По начинке, в принципе, эти машинки одинаковые электроники здесь минимум то есть я здесь не вижу никакого в общем то управление частотой двигателя в принципе здесь просто стоит контроллер заряда аккумулятора и все то есть конструкция примитивнейшая именно за счет этого достигается такая низкая стоимость оригинальный волл Magic Clip или Wall Super Taper беспроводных, они в общем-то абсолютно одинаковые машинки, отличающиеся только ножом и комплектацией китаец по внутреннему содержимому машинки в общем-то практически не отличается, единственное непонятно, чего производство аккумулятор, это типичный ноунейм no китайский в принципе я не думаю, что там все прямо так ужасно и он сломается у вас за неделю, думаю он послужит в свое время, если даже сломается, всегда его можно заменить, поскольку аккумулятор стандартного типа размера. Непонятно, что за двигатель, чего производство, Производитель здесь не указан, но в принципе мотор внешний по заявленным характеристикам соответствует таковому у валовской машинки. В принципе вся компоновка та же самая, все то же самое, отличаются они ножами. Само собой китайцы всегда экономят на ножах, даже не надейтесь, что когда-нибудь вам попадется машинка с качественным ножом, китайским ножом не будет этого никогда, поскольку сталь это самое сложное и обработка скаточно это самое сложное. Вот собрать из готовых моторчиков аккумулятора машинку это на самом деле весьма просто. Ну, что я могу сказать. Машинка эта стоит примерно в 6 раз дешевле, чем это. Будет ли экономически оправданно ее покупать, я лично сомневаюсь. На мой взгляд, проще купить инструмент один раз и пользоваться им, пользоваться и пользоваться. Не ожидать подвоха от него, что он сломается в любой момент. Ну, если вы берете для дома, ну, рискните. Хотя я бы и для дома такую машинку не взял. На этом, пожалуй, все. Вот такая вот занимательная у нас сегодня была электротехника. Посмотрели начинку двух машинок, увидели, что она практически не отличается. Увидели, что там и там устройство довольно примитивное. И главное, в чем отличается, это, конечно же, нож, ну и, конечно же, качество пластика. На этом все. Будут вопросы, спрашивайте. Спрашивать можно либо здесь в комментариях к видео, либо гораздо удобнее спрашивать у нас ВКонтакте. Вконтакте у нас есть группа, которая называется на удивление точно так же, как и этот YouTube канал Енот Постригун. В этой группе есть замечательный парень в администрации, которого тоже зовут Енот Постригун. Можете задавать вопросы ему, можете задавать вопросы на стене группы. Постараемся на них ответить. Ну и не забывайте, что Такие вот замечательные оригинальные машинки можно купить на нашем сайте, в нашем магазине под названием наверное вы уже догадались Енот PASTREGON Подписывайтесь на наш YouTube канал, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. На этом сегодня все. Пока-пока.